Научившись играть роли, вы становитесь от них свободны. Какая трудность в том, чтобы играть роль? Трудности возникают, потому что вы привязаны к определенной роли и считаете ее своей личностью. Все время играя одну и ту же роль, теперь вы отождествились с ней настолько, что любая другая кажется невозможной. Нужно будет ослабить путы, привязывающие вас к прошлому, и двигаться в новую роль. Входить в новые роли хорошо. Только подумайте, это всего лишь роль, игра, в которую вы играете. У вашего существа нет личности. У вашего существа нет роли. Оно может играть любые роли, но у него нет характера. Поэтому внутренняя свобода так красива. Итак, просто будьте актером. В одном фильме актер играет одну роль, по-другому другую. Может быть, утром актриса выступает в одной роли, вечером в другой. Она просто выскальзывает из одной роли и входит в другую, без всякого затруднения, потому что знает, что это только игра. Такой должна быть вся жизнь. Человек должен быть способен легко входить в роли и из них выходить, ни к одной из них не будучи привязан. Вы начнете чувствовать, что у вас возникает свобода. Вы начнете чувствовать свое настоящее существо. Обычно же вы всегда остаетесь ограниченной одной и той же ролью. Играйте свою роль. Наслаждайтесь ею, это так забавно. Но относитесь к ней ревко. Она не стоит того, чтобы беспокоиться. Какую бы роль вы ни играли в определенных обстоятельствах, играйте ее всеми силами, всем потенциалом. Играйте ее татах. Но как только она окончена, неважно, добились вы успеха или провалились, не оглядывайтесь. Двигайтесь дальше. Есть другие роли, которые вам предстоит сыграть. Успех или провал ничего не значит. Существенно только осознание, что все есть игра. Когда вся ваша жизнь наполняется осознанностью, вы освобождены, и ничто вас не сковывает. И вы больше ни к чему не привязаны. Теперь ничто не может вас поработить носите маски, но теперь знаете, что это маски. Не считайте их своим подлинным лицом. И можете снять любую маску, потому что теперь знаете, что эта маска не более. Ее надевают и снимают. Теперь вы можете также знать свое подлинное лицо. Тот, кто осознает, что жизнь – игра, знает свое подлинное лицо. А знать свое подлинное лицо… Значит знать все, что только стоит знать.